Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Достан, и в сегодняшнем видео мы с вами разберем фильм Star Wars или Звездные войны. Давайте же начнем прямо сейчас, но перед просмотром я бы хотел порекомендовать вам второму канал, где я рассказываю о жизни в Японии, и также делюсь интересными интервью с моими друзьями на английском, конечно же. Ссылку на мой канал оставлю в описании к этому видео. Если вы заинтересованы, в обучении английскому не только полезно, но и весело, обязательно переходите и смотрите. What nonsense is this? Put me on the Council and not make me a master? It's never been done in the history of the Jedi. It's insulting. Well, calm down, Anakin. You have been given a great honor. To be on the Council at your edge, it's never happened before. The fact of the matter is you are too close to the Chancellor. The Council doesn't like it when he interferes in Jedi affairs. I swear to you, I didn't ask to be put on the Council. But it's what you wanted. Your friendship with Chancellor Palpatine seems to have paid off. There's nothing to do with this. The only reason the Council has approved your appointment is because the Chancellor trusts you. And? Anakin, I am on your side. I didn't want to put you in this situation. What situation? The Council wants you to report on all the Chancellor's dealings. They want to know what he's up to. А теперь давайте разберем его по частям, останавливаясь на интересных фразах и грамматических конструкциях. Что за бессмыслица это? Или можно перевести как это какая-то ерунда? Слово nonsense, ерунда, чепуха или бессмыслица ⁇ Чаще всего, конечно, используется как «междометие». That's all nonsense. Это все чепуха. Еще раз повторим наше предложение. What Принять меня в совет без звания магистра. Здесь нам встречается фразовый глагол put on, основное значение которого – надевать какую-либо одежду. To put on one's hat – надевать шляпу, к примеру. В нашем предложении put on можно перевести как «начать работу», «задействовать». Они приняли и задействовали его совет без звания магистра. Put me on the council and not make me master. It's never been done in the history of the Jedi. В истории Ордена Джедаев такого не было. It's insulting – это оскорбительно. Слово insult означает оскорбление, обида, надругательство. Offensive – something that seems to show a lack of respect for someone or something. В медицине есть болезнь insult to the brain – кровоизлияние в мозг, или, как мы также говорим, инсульт. Чтобы легче запомнить это слово, представьте, что много оскорблений ведут кровоизлияние. Insultum. Insult. Это так, пример. Давайте повторим фразу Энакина еще раз. It's insulting. Это оскорбительно. Come down, Энакин. You have been given a great honor. Come down, Энакин. Успокойся, Энакин. You have been given a great honor. Тебе оказана большая честь. В последнем предложении, honor означает честь. The respect that people have for someone who achieves something great is very powerful. Это слово имеет в своем составе немые буквы, которые не читаются. Не «honor», а «honor». «H» и -E «r» являются немыми. «You have been given a great honor». «To be on the council at your age» – «Стать членом в твоём-то возрасте» – «it's never happened before». Еще никому не удавалось» или «Это никогда не происходило прежде». Это предложение у нас во времени present perfect. It has never happened before. Субъект it плюс вспомогательный глагол has с глаголом в третьей форме happened. Но в нашем случае перед ним есть never, никогда. Это наречие, которое усиливает факт в отрицании. То есть до этого момента никто никогда не становился членом совета в его возрасте. It's never happened before. Но будьте осторожны, никогда не используйте never и never. Not в одном предложении. Это считается грубой ошибкой в письменной речи. А в разговорной – без разницы, если вы не граммор нации. The в том, что ты слишком близок к канцлеру. Здесь встречается довольно полезное водное слово, или скорее выражение. The fact of the matter is that – дело в том, что… Попробуйте и сами придумать небольшое предложение с этим шаблоном. Скажем, вы хотите сказать, что вы не собирались идти на выпускной. Сначала шаблон «the fact of the matter is that» и выпускной на английском будет «prom». Теперь предложение полностью «the fact of the matter is that I wasn't going to prom». «Дело в том, что я не собирался идти на выпускной». И слово «to» переводится как «слишком». Например, «too small» – «слишком маленький» или «too late» – «слишком поздно». В нашем случае, you're too close to the chancellor, ты слишком близок к канцлеру. The council, like in the council doesn't like it when he interferes in Jedi affairs. И совету не нравится, что он решил вмешаться в дела джедаев. Глагол interfere, мешать, служить препятствием, помехой, чаще всего используется с предлогом in и переводится как вмешиваться, вторгаться, в чьи-либо дела, отношения и так далее. To interfere in somebody's affairs. Вмешиваться в чьи-либо дела. Пример. I don't think your mother has the right to interfere in our affairs. Я не думаю, что твоя мать имеет право вмешиваться в наши дела. А слово affairs означает «дела». Пример из нашего диалога, в котором Оби Майя говорит, что Совету не нравится, что он решил вмешаться в дела джедаев. The council doesn't like it when he interferes in Jedi affairs. I swear to you swear я вам клянусь. I didn't ask to be put on the council. Я не просил назначать меня в совет. Swear – клясться, to promise or say firmly that you are telling the truth or that you will do something or behave in a particular way. I swear to you, я вам клянусь, But it's what you wanted, но ты этого хотел. Глагол want, как мы знаем, переводится как хотеть, желать. В нашем предложении оно во времени past simple, простое прошедшее. Здесь глагол want стоит с окончанием ed, что указывает на то, что это действие произошло в прошлом и закончилось также в прошлом. Окей, okay, повторим. But it's what you wanted. Но ты этого хотел. Your friendship with Chancellor Palpatine seems to have paid off. Твоя дружба с канцлером Палпатином, кажется, оправдала себя. Фраза «pay off» означает «окупаться», «оправдывать себя». Пример. «Marie's patience paid off». Терпение Марии вознаградилось. Или можно сказать «the risk paid off». В нашем случае дружба Энакина с канцлером, кажется, оправдала себя. «Your friendship with Chancellor Palpatine seems to have paid off». That has nothing to do with this. Причем здесь это, или дословно это, не имеет никакого отношения к этому. The only reason the council has approved your appointment is because the chancellor trusts you. The only reason the council has approved your appointment, совет принял твое решение, лишь is because the chancellor trusts you, только потому что канцлер тебе доверяет. Approve – одобрять, считать правильным. To have a positive opinion of someone or something. Слово appointment переводится как должность, назначение. Совет принял твое назначение. The council has approved. Это предложение во времени present perfect, о котором мы говорили ранее, но давайте теперь поговорим о том, в каких случаях используется это время. Итак, передающийся при помощи времени present perfect действие совершилось в прошлом, но имеет отношение к настоящему. Например, I have broken my arm. Я сломал руку. То есть сломал руку в прошлом, а в настоящем виден результат. Сломанные руки или, возможно, гипса. В нашем примере совет принял его назначение. 10 совершилось в прошлом. Но, тем не менее, имеет отношение к настоящему. Повторим: The Council has approved your appointment. And Anakin, I am on your side. I didn't want to put you in this situation. What situation? And и Anakin. I'm on your side. Anakin, я на твоей стороне I didn't want to put you in this situation. я не хотел тебя ставить в такое положение What situation? в какое положение совету нужно чтобы ты сообщал о всех действиях канцлера report как существительное означает отчет, «рапорт», «донесение». А как глагол «to report» будет «сообщать», «доносить», «to report on the all chancellors dealings», «сообщать о всех действиях канцлера». Слово «dealing» – «действие», «поведение», а «chancellors dealings» – «действие канцлера». Апостроф «s» используется с людьми и животными, которым принадлежит какой-то предмет, качество или признак. К примеру, «a policeman's uniform» – «форма полицейского». My sister's magazines – журналы моей сестры. В нашем случае действие чье? Канцлера – chancellor's dealings. Они хотят знать, на что он способен. Выражение up to указывает на способность сделать что-либо. Небольшой диалог для примера. Do you feel up to making this trip? Вы можете совершить эту поездку? I don't feel up to it. Я не могу, я не в состоянии сделать это. На этом пока все. Если вам понравилось, обязательно оставляйте свои комментарии, а также заглядывайте на мой канал, где я снимаю свои влоги и также подкасты. Пока-пока. Bye-bye.